Как-то раз некий хайский армянский художник решил удивить публику и нарисовать мужественное лицо очередного мифического армянского царя или короля, а может и императора, черт его разберет. Выдуманного персонажа автор назвал Хаванесом и Сакханяном. Но как и свои предки, а также потомки, армянский художник пернул в лужу, потому что картина эта уже до него была написана неизвестным художником, а он его тупо скопировал. А теперь догадайтесь, кто был изображен на оригинале картины. Султан государства Сельджуков Аль-Парслан. В репортаже из музея в Шуше, которая была снята до войны, армяне рассказывают, что Аванес построил Шушинскую крепость в 18 веке, защищаясь от монголов. Блять. Какого черта. Далее идет рассказ о армянских меликах-ханах. Представляете. Армянские ханы, блять. В составе Ирана. А еще про армянские древние инструменты, такие как киманча. Армяне, вы хоть понимаете, что означает слово киманча? Я все понимаю. Что это можно рассказывать необразованным товарищам? Они вас съедят, если услышат другую неармянскую версию. Но ведь передача перед выпуском проходит определенные слои руководства. Как так можно? Неужели нет людей, немного разбирающихся в истории? Неужели вы готовы обманывать сами себя до конца вашей несчастной жизни? Эти вещи были найдены рядом с водопадом Зонтики, 14-17 век. Монгольский наконечник стрелы. Монголы часто нападали на Арцах, и для защиты Аванес и Саханян построил крепость Шуши. В 18 веке Арцах был в составе Ирана. Было пять ханств. Это армянские и персидские мелики, ханы. Кеманчан, это да, съедено было Наши, наш, наш, наш, наши.